Здравствуйте, Вера. Это Владимир Владимирович Путин. Мой секретарь сообщил мне, что именно у вас сегодня день рождения. По такому поводу я решил позвонить вам лично. Хотелось бы искренне пожелать вам в этот день от себя и от всего нашего великого народа, чтобы все задуманное вами свершилось». Чтобы вас ценили и уважали везде, где бы вы ни находились Пусть счастье всегда улыбается вам и вашим близким День рождения – самый приятный праздник Когда друзья и близкие окружают особенное внимание Говорят много добрых слов и пожеланий Я от души хочу вам пожелать большого личного и семейного счастья Здоровья Благоприятных перемен, новых идей, широких возможностей и перспектив, покорение самых недоступных вершин, осуществление всех замыслов, сокровенных желаний и устремлений. Пусть всегда вам сопутствует удача и успех. Всего вам самого наилучшего. С Днем рождения!